Всем привет! Если при запуске приложения Windows э, появляется данное сообщение, которое вы видите на экране, вам понадобится новое приложение, чтобы открыть этот MS Gaming Overlay, э, найти приложение Store, то скорее всего у вас в системе отсутствует приложение Xbox Game Bar. Впрочем, не обязательно его устанавливать, достаточно его просто отключить. Э, для отключения использования Overlay Xbox необходимо сделать следующие действия нажимаем правой кнопкой мыши на пуск выбираем параметры далее мы переходим на игры с левой стороны и выбираем третью вкладку xbox game bar вот здесь она у вас будет включена по умолчанию мы ее отключаем после того как мы ее отключили Подобное сообщение должно перестать появляться. Также у нас есть альтернативный способ отключения Overlay Xbox через командную строку. Как это сделать? Запускаем командную строку, терминал Windows Administrator и выполняем в ней команду. Команду я оставлю в описании. Она у меня уже здесь есть. операция успешно завершена вот таким способом можно отключить данное уведомление ребят если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока